Небелоснежные листы Блаженно верим что новорожденные холсты чисты Но еще в момент оплодотворения В секунду зачатия запачканы были небелоснежные листы Потому ли зачастую гении холосты Не потому ли так редко исполняются мечты без выходных и отпусков актеры жизненных театров Бывали настоящими только во снах Гримасы корча в антрактах Искренне вели себя как рыбы на безводных берегах На раскаленных песках лучи солнца словила хрустальная призма Каждый охотник желал знать, где сидит фазан Блудный сын ушел из обеспеченного дома Туда, куда незван и не ждан. Но и тоже не видели после закрытия век. Всем, кроме слепых, приелась радуги, Гамма. Твое сердцебиение не вечное человек, Оборвется неожиданно дыхание, как эпиграмма. Великой силой обладает семя. Насколько разнообразна структура ДНК? Со временем забудется известное имя, Страшным судом ограничены земные века. Стоит праведный судья, поочередно рассматривая жизнь каждого, Черед дойдет ты до тебя. Навеки будет отделен праведный от грешного. Закону гравитации земли непокоренной, в теле будучи жила для земного и земным. Твоя душа будет удивленная, вместо земли огонь в виде фидым. 21 век назад было доказано: На деле любовь. Сын Всевышнего Бога установил за тяжелые грехи и цену Свою невинную кровь, теперь ворота ада не от его церковь От его святого имени прошу тебя вновь свою сердце к покаянию и осознанию грехов Поскорее приготовь Thank you.